Присядь, боец невидимого фронта, Устала, знаю воевать. На склоне павшего на землю горизонта Присядь. Позволь промыть болезненные раны, Чернеет в них победа соль. Рбаху белый, надей за место рваной, Позволь. Сложи меча Затученный жал. Муку Смелит миражи. И взгляд уставший Из-под прорези забрала. Сложи. Смахни росу С ресниц своих белюцей. Приходим в бредный мир одни. Так с хрупких плеч шум прежних дней разноголосых смахни. Забудь и ум, и привкус их предательств, Вернешь долги когда-нибудь. Довольно, слышишь, полководец истязательств. Забудь.